немножко. Ох, Гешка. А глаза такие печальные. Печальные глаза. сам залез, не знает зачем, да? Это у нас чулан такой. Там мы белье сортируем. Тут мы сортируем мусор. Ну а там всякая бытовая химия, онко. А это вот это вот органическая химия. Да? Ну поздравь всех хотя бы с чулана с 8 марта. Как будто меня рядом нет. Только когда надо будет снять, будет кричать. Да? Привет! Любишь ты посидеть у нас по закоулочкам? Шею не сломаешь, нет? М? Ну, тебя вынимать оттуда или нет? М? Ты любопытная колбаса Ой. ну чё я тебя тут не могу оставить М? потрясающе у нас не может где-то дня два наверное такие отношения что он меня просто игнорирует он залазит в какие-то самые необычные места а когда я с ним разговариваю на тему того что мол друг не пора бы тебе уйти оттуда. Он отворачивается, делает, что хочет. Все? Ну давай все слазим.